здравствуйте друзья с вами сегодня снова геннадий половинки я вам хочу сегодня в этом видео рассказать как легко и просто выходить в эфир на канале youtube для того чтобы выйти в эфир нам надо зайти на свою страничку вот я зашел на свой канал затем находим вот этот значок создать видео или запись Значит, мы нажимаем на него левой кнопкой мышки. Нам что надо? Не добавить видео, а начать трансляцию. Нажимаем начать трансляцию. Нам открывается студия. Здесь вот надо написать название трансляции. Пишем тест. Здесь выбираем доступ. Доступ может быть открытый, доступ к посылке или ограниченный доступ. Мы возьмем сейчас открытый доступ и нажимаем параметры дальше. Видите, уже есть предварительный просмотр. Вот с правой стороны у вас будет чат. Вот здесь можно добавлять комментарии. Давайте добавим. Комментарии появляются вот здесь. Здесь могут участники вашего эфира добавлять комментарии. И вы также. Вы их можете просматривать во время эфира. Здесь вот можно отредактировать, если понадобится название. Нажимаем на карандашик. И вот здесь есть описание видео. Описание вашего прямого эфира. Вот сюда можно добавить описание. Вот сюда, допустим, напишем то же самое. Но добавим какой-то текст. Ну, я вот напишу тест. Ну, здесь что используется? Видеокамера по умолчанию микрофон видеокамеры. Нажимаем сохранить. Опять выходим на предварительный просмотр. У нас открытый доступ. И теперь нам остается только... Нажать кнопочку ⁇ Запустить прямой эфир ⁇ Идет запуск трансляции. Вот теперь я в эфире. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами сегодня снова Геннадий половин Я в этом видео расскажу вам о том, как легко и просто выйти в эфир на видеохостинге YouTube. Ну и теперь я просто завершаю трансляцию вот этой кнопочкой ⁇ Завершить трансляцию ⁇ ну а для того, чтобы убедиться, что вы в эфире, вот здесь вот горит красная такая надпись в эфире, и вот здесь идет время, которое показывает, что вы в эфире. Вы действительно хотите завершить трансляцию? Да, хочу завершить. Трансляция будет опубликована, как только вы нажмете ⁇ Ок ⁇ Здесь вот длительность ее показана в секундах. Вы можете изменить ее в творческой студии, доработать, поставить конечные заставки, подсказки и прочее. Ну давайте зайдем в творческую студию. Видите, вот здесь сведения о видео. Вот сюда можно написать название уже нормально. Сюда можно занести спокойно текст, который вы захотите использовать. Вот здесь вот, если вы пройдете, поставить можно подсказки на ваше видео. Вот здесь конечные заставки. Как это все делается, я об этом буду рассказывать, но уже в закрытой группе. Поэтому, если у вас есть желание узнать, как это все правильно делается, я вас приглашаю в нашу закрытую группу, там вы это все узнаете. С вами был Геннадий Половинкин, приглашаю вас всех на мой видеоканал, подписывайтесь на него, комментируйте и ставьте лайки. Я вам буду за это очень-очень благодарен. Спасибо вам за просмотр.